И теперь об инновациях. Новосибирский изобретатель сегодня готовится к переговорам с арабским шейхом. В Дубае заинтересовались проектом энергоэффективных домов. Снабжать электричеством их будет ветроэлектростанция, установленная внутри комплекса зданий. Макет инновационного проекта выставили в технопарке Академгородка. Затем его увезут на выставку в Москву. Татьяна Целищева успела встретиться с изобретателем и узнала, когда будущее станет реальностью. Вот так выглядит город будущего, который придумал новосибирский изобретатель Денис Тяглин. Главный архитектурно-инженерный элемент – энергоэффективные здания. Как сделать здание энергоэффективным? Рецепт. Берем, например, пять обычных зданий, ставим их формой «звезда». Между ними оставляем пространство. В этом пространстве появляются усиленные воздушные потоки. И в это место мы ставим нашу ветроэлектростанцию Энергии ветра хватит не только, чтобы обеспечить теплом и светом высотки, внутри которых стоит конструкция, но и для соседних зданий. Извечный минус существующих ветроэлектростанций – сильный шум. Для его подавления новосибирец разработал аэродинамические щиты. Жители энергоэффективных домов смогут жить спокойно. Реакция людей обычно такая, ой, ну это лет через 150. Сама идея кажется фантастикой, но разработку признала Российская Академия архитектуры и строительных наук. Инновационный проект вошел в список 100 лучших изобретений России. Изготовлен прототип высотой 1 метр со встроенным генератором. И все желающие могут онлайн наблюдать, как вертикальный ветряк вырабатывает энергию. Сегодня более 80% энергии человечество получает из невозобновляемых источников. Но все более востребованным становятся альтернативные источники получения энергии. И по мнению некоторых экспертов, уже через 10 лет девелоперы перестанут строить обычные здания и перейдут на энергоэффективные. Мощным и бесшумным источником зеленой энергии заинтересовался крупный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Обнадеживающую встречу провели еще в начале года. Из-за пандемии коронавируса процесс затормозился, но новосибирец намерен продолжить переговоры. Мы будем просить у него просто строительный участок, просто кусочек пустыни. И своими силами первый объект сделаем. Повелитель ветра Денис Тяглин некогда сам владел строительной компанией. Получал большие подряды на установку ограждающих конструкций и внутреннюю отделку. Но в какой-то момент понял, хочет создать в жизни что-то гораздо большее. Например, построить экологически чистый город верит в безуглеродную энергетику за два года, как погрузился в проект, ни разу не усомнился в его реалистичности. Пример ставит знаменитого производителя электромобилей и космических кораблей Илона Маска, чьи затеи изначально казались более утопичными. Татьяна Целищева, Роман Шулик, Вести, Новосибирск.